А чё головы не чесал? Никак с ней, Анна я чесал. И рожу не мыл? Никак нет мыл. Как есть мыл! Как из приказать, чтобы мы, так завсегда мою. Колокольчик немец принес? Принес, сударыня, он его принес. Подай сюда. Слушай, Ну, теперь слушай. А, да ты ведь глуп, ты ведь ничего не поймешь. Помилость, сударыня, а чего же не понять? Я милости вашей все понимаю. А коли приедет дама, ты звони два раза. Слушаюсь. А коли господин ударя один раз. Слушай. Коли так какая-нибудь дама или женщина не звонить. Можно. А коли магазинчик или купец какой, тоже не звонить. И это, Анна антон можно. Понял. Я понял, сударыня, я очень напонял. понял. А докладывать ходить уж не прикажете. Как э, не, не докладывать? Нет, непременно докладывать. Так теперь прикажете доложить, а потом звон сделать. Ой, я таки дурак, а ведь. Вот дурац-то. Но, но как же это можно, Ой, глупая ты рожа, чтобы э, сперва звонить, потом доложить? Слушай. Ну, лезь, прибивай. Так, так, повыше, так. повыше тебе говорю. Стой, стой, куда? Ниже, так. ниже, выше, ниже. Ах ты боже мой, да что ты, дурак, русского языка не понимаешь? Фавилыч, как не понимать? Я понимаю, я очень на сударня понимаю. Что ты там болтаешь? Я, сударня, на тот счет, как вы извольте говорить, что я не понимаю, то я, сударня, очень на понимаю. Что ж, ты прибьешь или нет? Как Машка, барню приказать изводится Ах, боже мой! Да тут никакого терпения не хватит! Ух а, <Soldier> ты, пьян! Помилосердуйте! Я только сударня о том докладываю. Как вы изводите что я не понимаю, а я очень на сударне милости вашей. Понимаю. Ух, разбойник, ты со мной шутку шутишь, что ли? Что ж ты нарочно туда влез? Разговоры везти? Прибивай! Где, милости ваши? Прибивай, разбойник, куда хочешь прибивай. Ну, постой, постой, пьяная бутылка. О, дай мне срок, это тебе даром не пройдет. Я понимаю. Очень надо. Матушка, барыня. Матушка, барыня. Он тебя шею сломит. Помилуйте, никак нет. Что это? Что вы делаете? Ничего не делаем. А тем, во, опять пьян. Пьян? Да. Волю вашей, Петр Константинович, он с кругу спился. Помилуйте, батюшка, Петр Константинович, изволит говорить пьян. Чем я пьян? Чтобы я был пьян, где бы мне с этой махиницей свалиться, вот на ноги стать. Стал сударь гвоздь вгонять, обмахнулся, меня этаким манером и вернуло. Вернуло тебе, вернуло. Пошел, болван, свое место. Умеется, пьян. Да что тут за у вас? Mm, колокольчик навешивали. Еще колокольчик? Где? Что такое? Что это, здесь, в гостиной? Да. Да что здесь, в набор бить? Нынче везде так. Да помилуйте, ведь это глупость. Ведь это черт знает, что такое. А, да что говорит то Тут человеческого смысла нет. Тебе ты к всякой раз себе язык прикусишь. И помните батюшка пустяки выдумывать? И отчего ж тут язык прикусить? Пожалуйста, уж оставьте меня. Я лучше вашего знаю, как дом поставить. У меня, Петр Константинович, надо будет вечеринку дать. Вечеринку? Какую вечеринку? О какой вечеринке вы говорите? Ну, обыкновенно какой, будто не знаете. Ну, балик, что ли. Вроде как на медне было. Да ведь вы же мне говорили, что вот последнее будет, что больше уж не будет. Нельзя, Петр Константинович, совсем нельзя. Приличие, свет того требует. Хорош ваш сахар, свет, требует. Да как же, провались он приисподнюю. Требует. У кого? У меня, что ли, требует? Полно вам, сударыня, заказить. Что это вы, как умом обрехнулись? Я обрехнулась. Даш, вытащили меня в Москву, пошли затеи, баллы-то баллы. Денежная трата всякая, знакомство, суетня, стукотня. Дом мой поставили вверх дном. Моего казачка Петрушку, мальчик хороший был, сорока я дели. Вон, этого дурака, Тишку-пашмашника, произвели в Швейцары, Надели на него, япончу какую-то. Колоколов навесили. Звон такой идет по всему дому. Разумеется, звон. Я говорю вам, у всех людей так. Матушка, у людей дури много. Всего не переймете. Ну что вы тут наставили? Какую кружку, какое благо собираете? Это визитные карточки. Поголовный список тараторок, болтунов. М -м, это а, визитные просто карточки. Таек. По бродях всесветных. Людей, которые как бухарцы какие, слоняются из дома в дом и таскают ссор всякой, только не на сапогах, а на языке. Это светские люди. да И Не смех и горе. Нет, горя. Да что вы, Петр Константинович, судите да рядите? Вы ведь и свету не знаете. И знать его не хочу. Ведь вы век целый торчали в Торчал, матушка, торчал. Не вам жаловаться, на мое торчание балики-то даете. Ну, это, сударь, ваш долг. Балу-то давать. Ваша обязанность. Балу-то давать. У вас дочь, невеста. Живать людей! Сюда! Сюда! Да куда, да куда? тут И они же благодетели наедут, объедят, обопьют и на жена смех поднимут. Так с мужиками толковать лучше. Лучше. Когда с мужиком толкуешь, так или мне польза, или ему, а иное дело обоим. А от вашего звона кому польза? Ну, нельзя же все для пользы же. Нельзя? Надо. Мы не нищие. Так <свист> будем нищие. Да что с вами говорить? А вам бы только вот забиться в захолустье, да там и гнить в болоте с какими-нибудь чудаками. Матушка, такие же чудаки, как и мы. Ну ж, не знаю, понатерпелась я от них муки на прошедшем нашем бале. Ваша Степанида Петровна, ведь такой чепец себе взбрякала. Сама-то толстая, сидит на диване, что ведь на самую середину забилась. Как взгляну, так мне сердце-то так и щемит. Что ж, она прилично была одета. Она женщина хорошая. Да что в том, суда, что она хорошая? Об этом не спрашивают. Прилично. Да вот об ней всякой спрашивал, кто говорит такая Просто я, я бы взяла и сквозь землю просто А что ж худого, что спрашивают, кто такая? Я тут худого не вижу. А вот что худо. Девочка молоденькая, чему она учится? Что слышит? Выйдет в 12-м часу из спальни, пойдет визитные карточки вертеть. Вот тебе и занятие. Потом гонять по городу, там в театр, там напал. Ну что это за жизнь? чему вы ее готовите? чему учите? Вертушкой быть? и команду портеву. Так как же ее, по-вашему, воспитывать надо, чем учить? Делу сударыня, порядку. Так возьмите немцев в своем доме занятие. Чухонку. Экономии. Экономку, шлюху. Помилосердуйте, сударыня. Что? Правда глаза-то колет. То-то, вы скажите ко мне решительно, вы хотите дать вечеринку или нет? Не хочу. Ну так я на свои деньги дам свое состояние имею. Давайте я вам не укажу. По вашим капризам не сидеть же девочки в углу без кавалеров. Вам бы только вот, чтобы расходу не было, а без расходов, сударь мой, девочку замуж не отдашь. Вон она, э гель в голову села. Без расходов девочку замуж не отдашь, Сударыня Когда знает, что девочка скромная, дома хорошего, да еще преданная есть, так порядочный человек и так женится. А с расходами до сварды бачи не важен, так отдашь, что после наплачешься. Так, по-вашему, и упечь ее за какого-нибудь деревенского чучела? Да не за чучелу, не за человека солидного. Да, чтоб солидный человек ее в деревне уморил. Уж вы насильно отдайте, свяжите по рукам, по ногам. Редочка, матушка, дух. Что? Духу, духу возьмите. Да что вы, папенька! Здравствуйте, папенька! Ну вот и она. Ах ты, кралечка моя. <свеч> вниз. Здравствуйте, тетенька. Ловится. Ну что ты делал, а? С кем танцевал вчера? Ах, папа, много. Мазурку с Михаилом Васильевичем. С кем? Да, папа. по милым мальчикам ему пора бросить. Отчего а это? Мужчина в летах, ему же под сорок будет. С чего это вы взяли? Лет тридцать, с небольшим. Как он ловко танцует! Это чудо! Собливовайся. Mm -hmm. ну, уж молодец какой. папа. папа, папа. <звучит> не знаю, что он дался этот Кричинский. Конечно, мужчина видный, но приятный человек. Зато говорят, как в карты играет. И мой отец, всего не переслушаешь. Это все ваш Элькин жужжит. Ну, он где слышит, где бывает. А кто нынче не играет, нынче все играют. Играй игре Рознь. А вот Нелькин карту в руки не берет. Mm. А вот вам Нелькин дался. Ах, вы бы его в свете посмотрели. Так, думаю, другое бы сказали. <существует> Ведь это просто срамота. <существует> Вчера вот выхлоптала ему приглашение у княгини. Стащила на бал. Что ж вы думаете, приехал, залез в угол, да и, и торчит там, выглядывает, да как зверь какой. <существует> Никого не знает. Вот что значит, сударь мой, в деревне-то Что делать, застенчив. Света мало видел. Это не порог. Не порог-то не порог, а уж в высшем-то обществе ему не быть. Ведь непременно вот а, Лидочку подцепит вальсировать. Танцует, фло, того и гляди, ляпнется с ней, со всего-то маху. А Сами-то вы широко больно плывете. Не ляпнуться бы вам со всего-то маху. Ну не ляпнусь. Посереть-то высшего общества. Не сесть бы вам в лужу. И в лужу не сядь. Вот то-то не сядьте. Не сяду, не сяду, не сяду. Что это, тетенька, вы все папеньку сердите? Не могу. Не могу. Вот дался ему Нелькин. Лида, что это ты с Кричинским говорил за мазуркой? Вы что-то очень говорили. Так, тетенька, по французски? по Французски. До смерти люблю. Вот сама ты я не очень, я а ужасно люблю. Ну а ты теперь порядочная? Да порядочная, тетенька. А какой у него хороший выговор? Очень хороший. У него это как-то Ловко выходит, и он говорит, это часто, часто так и сыплет. А как он это говорит? Парблю, парблю, парблю, парблю, Очень хорошо. А чего это ты, Лида, никогда не говоришь парблю? Нет, тетенька, я иногда говорю. Но это очень хорошо. Что это ты какая скучная, тетенька? Я правда не знаю, как вам сказать. Что, милая, что? Тетенька, он вчера за меня сватался. Кто? Кричинский. Не, не, неужели? Ну, что же он тебе говорил? Правда, тетенька, мне так совестно. Только он говорил мне, что он меня так любит. Ну, ты что же ему сказала? Тетенька, я ничего не могла сказать, я только спросила. Точно ли вы меня любите? Ну, а еще что? Я больше ничего не могла сказать. То-то я видел, ты всю какую-то ленту вертела. Ну, ну неужто ты так-таки ему ничего и не сказала? Ведь я же тебе говорила, как надо сказать. Да, тетенька, я ему сказала. Парли а матан, та-та-па-па. Ну, вот так. Это ты, Лида, хорошо поступила. Ах, тетенька. Мне плакать хочется. Плакать, <свя> плакать. А почему плакать разве он тебе не нравится? Тетенька, очень нравится. Тетенька, милая тетенька, я его люблю. <свя> ну, полно, полно. Ну что ж, он человек прекрасный, знакомство большое. Ведь он всех знает. Ой, всех, тетенька, всех со всеми знаком. Он на бале всех знает.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 Кто глуп, тот и добр. У кого зубов нет, тот хвостом вертит. Если выйдешь за Кричинского, как он дом поставит, как он дом поставит, какой круг сделает, ведь у него вкус удивительный. А, Тетенька, удивительный. А, как он наш солитер обделал? Это прелесть. Ведь вот лежала вещи отца в шкатулке. А теперь, кто увидит, все просто в восхищении. Ну, так я с отцом переговорю. Тетенька, он мне говорил, что им надо ехать из Москвы. Скоро? На днях. Надолго? Я не знаю. Стало быть, ему надо ответ дать? Непременно надо. Ну, так я с отцом переговорю. Тетенька. Ах, не лучше ли, чтобы он сам? Ну вы же знаете, какой он ловкий, умный, милый. Ну, я не знаю. Делай как хочешь. Я тебе не мать. Что вы, тетенька? Не оставляйте меня. Вы мне мать, вы мне сестра, вы мне все. Я даже не знаю, что со мной делается. Вот у меня сердце бьется, бьется. И вдруг так и изомрет. Я не знаю, что это такое. Ничего, мой друг, это пройдет. Ох, тетенька, вы знаете, что я его люблю? Ах, как я его люблю. Тетенька, какое то слово? Люблю. Ах ты пьяный, рома! Чтоб духа твоего здесь не было! Вот никак и отец идет. Мы сейчас из-за дело. Ну что вы? Вот тащит меня, ваш Михаил Васильевич Набик. Что мне там делать? Да Росаков я не охотник. Ну что ж, вы хоть людей посмотрите. Каких людей? Лошадей едем смотреть, а не людей. Что это, Петр Константинович, ничего-то вы не знаете. Там теперь весь бумон. Да провались, он ваш бом! Ай, черт возьми, ну что за попущение какое? Я этому тихи все руки обломаю. Теперь ему его нету. Матушка, я вам говорю, извольте эти звонки уничтожить. Ну нельзя, Петр Константинович, воля ваша, нельзя. У всех людей так! Да что вы в самом деле? Ну не хочу я, дыть да только! Ах, батюшка, да что же вы это кричите, господи! Чужих-то людей постыдились бы! Где же вы, Владимир Дмитриевич, пропали? Я уж тосковал по вас. Да, Петр Константинович, загулял совсем, все вот балы. Э -э -э. Ну, Анна на какой вы резкий колокольчик-то повесили? Ого! Ну? Не я один говорю. А впрочем, Петр Константинович, я вам скажу. Вчера на бале у княгини тоже того. Только что поднимаюсь на лестницу, освещено, знаете, как день. Рома-то я не знаю, прислуги гибель, все это в голунах. Поднимаюсь, знаете, на лестницу, да и посматриваю, куда, он тут. Как звякнет он мне над сам Ой. мухом, так меня словно варм обдало. Уж я не чувствую, как меня в гостиную ноги-то вкатили. Зато они вас хорошо и вкатили. А я вам, сударыня, говорю, что вы меня этими колоколами выгоните из дому! Да, вы, Петр Константинович, как собираетесь в И не собираемся, батюшка! Вот разве после Масленицы? А прежде, что в деревне делать? Да, вон, видишь, что в деревне делать? Толкуй вот тут с ними! Распоряжение, сударыня, надобно сделать к лету! Навоз вывести! Без навозу баликов давать не будете. А что же у вас Иван Сидоров-то делает? Неужели же он и навоз на воза покласть не может? Не может. Не знаю. Чудно, право. Так неужели сам помещик должен навоз накладывать? Должен. Приятное занятие. того вот все и разорились. От навозу! Да, от навозу! <смех> Пётр Константинович, вы хоть другим ты этого не говорите! <смех> Над вами смеяться будут! Матушка, да я об этом не забочусь. Ах, царь небесный, да ведь меня издергает. Я и так жить не могу! Понимаете ли, не, я и так жить не могу! Что вы меня умолить хотите? Пётр Константинович, доброе утро! Меда, <газа> о, как вы êtes charmante, aujourd'hui si belle, si élégante. le bal, dire, vous étiez la reine de ce ни свет, ни заря уж тут. Скамороч, Право, Что тут делать? Забавляет, нравится. О, oh, женщина. Что вам, женщины, нужно? Желтые нужны перчатки, лаковые сапоги, бакенбарды, чтобы войлоком стояли. И побольше трескотни. Ах, Лидия, Лидия. Анна Антонна, Анна Антонна, а это что у вас за вечевой колокол повесили? Вечевой? А как вечевой? Громогласный какой-то. Батюшка Михаил Васильевич, отец родной, спасибо! От души спасибо! Что, Анна Антонна, я уж сам чувствую, что не в меру. Что такое? Помилуйте, как что? Это ж напущение адское! Болен сделался! Именно вечевой! Вот тут как вече какой собирается! Да, велик, точно велик. А, да он с пружинки о марту, знаю-знаю. Как тебе колоколов не знать? По твоей части. Это мне немец сделал? Да-да, он прекрасный колокольчик. Только его надо вниз, на лестницу. Его надо вниз. Ну вот оно, как гора плечи. Эй, ты, тишка! Тишка! Епанчан! Пономай пустой колокольню, пойди сюда. Сымай его, разбойника. Лидия как вы отдохнули после вчерашнего бала? У меня голова что-то болит. А ведь чудо, как было весело. Чудо, как весело. Ну, Петр Константинович, а какая Лидия Петровна была хорошенькая, да какая свеженькая, да какая миленькая. Ну, просто залюбоваться надо. Остерегитесь, Михаил Васильевич, вы ведь себя немного хвалите. Как себя? Вот, так Ну, разумеется, папенька. Ведь Михаил Васильевич весь мой туалет придумывал. Мы его с тетенькой к совету брали. Что ты, неужели? Скажите, батюшка, как это у вас на все станет? И дело вы всякое знаете, и пустяк всякой знаете. Что делать, Петр Такой же талант. Yes. А вот теперь не угодно ли пожаловать на двор, да обсудить мой талант по другой части? Что, что такое? Куда на двор? А забыли? Право, не знаю. А я вот даром что туалеты советую. Опомнил, а обычката. А а, да, да, да. Так что, вам его привели из деревни? Да уж он тут. Он у вас на дворе с полчаса бунтует. Любопытно. Любопытно взглянуть. Медам, мы сейчас... Что называется, Владимир Дмитриевич, светский человек. Шарман. Шарман, шармон, шармон. Да, он человек того, разбитной, веселый. Ну а уж хорошего о нем мало слышно. Где батюшка слышно? В какой щели слышно? Страшный, говорят, игрок. Ну уж вы, батюшка, с вашими рассказами и понаскучили мне. Извините меня. Кроме сплетней городских, ничего от вас и не услышишь. Ведь вы Москву не знаете, ведь вам что первые встречный скажут, то и несете. Так, батенька, жить в городе нельзя. Вы человек молодой, вы должны осмотрительно говорить, да и в знакомстве быть поразборчивей. С кем то вы на медне в театре сидели, кто такой? Да и так, Анна Антонна, один здешний купец. Купец? изволите вот с купцом знакомство свелите. Помилуй, Анна Антонна, он очень... Богатый купец, у нее дом какой. Что? Что дом? И у мещанина дом. Разве купец вам компания? Да и в публике. Но, но теперь из высшего-то общества кто вас увидит. Вот вас принимать-то и не станут. Да ведь я, Анна Антонна, за этим и не гонюсь. <связать> К чему ж вы это говорить? Кто же за этим гонит? Лидия Петровна, позвольте, я это так сказал. Уверяю вас, я не хотел... Ну хорошо, хорошо. Бог с вами, отец мой. А вы ж лучше перестаньте о людях дурное говорить. Что человек есть, то он и есть. Михайло! Любезный мой Михайло Васильевич, благодарю. Благодарю, но того мне правосовестно. совестно. Полностью, пожалуйста. Ей, совестно, ну как же это? Лида! Лидочка! Ну что, папенька? Да вот смотри, ты мне Михаил Васильевич бычка-то подарил. Ну что ж, хорош, папенька. Удивительный. Вообрази себя. Голова, глаза, морда, рожки. Удивительный! Удивительный! Так он из вашего симбирского имения? Да, из моего симбирского имения. Так у вас Симбирские симбирске имение? Да, имение. И скотоводство хорошее? Как же, отличное! Вы да охотник! Охотник! О господи! И насчет укопу, так и того! Таки того! А вот уж до деревни, кажется, нет. Кто вам сказал?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 там на конный двор, в оранжерее, в огород. А на гумно. И нагумно все живет, везде дело. Тихое мирное дело. Вот. Тихое мирное дело. Вот, Анна Антоновна, как умные-то люди говорят. Занялся, обошел хозяйство, аппетиту добыл домой. Вот тут что нужно, Петр Константинович, скажите, что нужно? Чай. Решительный чай. Нет, не чай. Нужнее чаю, выше чаю, не знаю. Ух, Петр Константинович, вы или не знаете? Я да, правда, не знаю. Жена нужна, правда, совершенная правда. Да какая жена? Стройная, белокурый, хозяйка, тихая, без гнева. Пришел, взял ее за голову, поцеловал в обе щеки. Здравствуй, мол, жена. Давай, жена чаю. Ах, бачки! А вот манера-то. Этох жене-то хоть и не причесываться. Полно, Анна Антон. Жены не сердятся, когда им мужья прически мнут. Когда не мнут, вот обида. А самоварушки пить. Смотришь, и старик отец идет в комнату, седой, как Лунька, стылем попирается, жену благословляет. Тут шелунишка внучка около него вьется. Матери боится, а к дедушке льнет. Вот это я называю жизнь. Вот это жизнь в деревне. Что ж, Лидия Петровна, вы любите деревню? Очень люблю. Да когда же ты деревню любила? Нет, тетенька, я люблю. Я, Михаил Васильевич, очень люблю голубей. Я их сама кормлю. А цветы любите? Да, и цветы люблю. Ах, мой создатель, теперь она все любит. Однако мы заболтались. Уж час, Петр Константинович, нам пора, опоздаем. Да вы принарядитесь народу, ведь гибель будет. А что? Ну что ж, пожалуй, мы тряхнем деревенщины. Отказать-то нельзя, человек любезный. И точно, принарядитесь, папашенька. Браво, да, принарядитесь. Что это вы с стариком-то прикидываетесь? Ангельчик, вы мой. пойдемте. Браво, Лидия Петровна. Слушай, так хорошенько, что он я Я-я-то прикидываюсь. Что... Cousine, cousine, tu es fraîche comme un praline, cousine, cousine, embrasse ton cousin Germain, on feu le pompier, la maison qui brûle, on feu le pompier, la maison qui brûle, c'est pas moi qui l'a brûlé, c'est le petit gendarme. Как же вам, Анна Антоновна, нравится моя картина деревянской жизни? что вы точно любите деревню? Что, я? Что? Да я нарочно. Как нарочно? Ну да, почему же не повеселить старика? Да, ему это такое удовольствие, когда деревню хвалят. Ну вот видите. А я желаю, Анна Антоновна, чтобы вы узнали истинную причину моих слов. А какую же это причину? Анна Антоновна, кто вас не оценит? Кто не оценит воспитание, какое вы дали Лидии Петрову? Вот, Михаил Васильевич, представьте себе... А Петр Константинович все бронит меня. Кто старик Ну, Анна ну, его извинить надо, ведь он хозяин. А эти хозяева, кроме скотных дворов и удобрений, ничего не видит. Да? Представьте себе, он мне только вот нынче утром говорил, что все разорились от того, что одного зе не хлопочет. Ну, так и есть. Видите, какие понятия? Теперь ваш дом ведь прекрасный дом, в нем все есть. Одного нету. Мужчины. Будь теперь у вас мужчина, это, знаете, ловкой, светской, совершенный комильфо, и дом ваш будет первый в городе. Да, я сама так думаю. Я долго жил в свете и узнал жизнь. Истинное счастье это найти благовоспитанную девочку и разделить с ней все. Анна Антонна, прошу вас, дайте мне это счастье. В ваших руках судьба моя. Но, как, каким же это образом? Я вас не понимаю. Я прошу вас, руки вашей племянницы, Лиди Петровны. Счастье Лидочки для меня... Дороже всего. Я уверена, что с вами она будет счастлива. Анна Антоновна, как я благодарен вам! не говорили с Петром Константиновичем? Нет, еще. Его согласие необходимо. Знаю, знаю. Оно мне колом в горле стало. А как вы говорите? Я говорю, что благословение родительское это такой, как бы сказать, камень, на котором все строится. Да, это правда. Как же нам с ним сделать? Я Права в нерешимости. А вот что. Теперь кажется, минута хорошая. Я сейчас еду набег, Меня теперь там дожидается все общество связано. Вот Зеврумбергский у меня большой пари. А вы его задержите здесь, ты да видите в разговор, скажите ему, что я спешил, боялся опоздать. Меня это все дожидаются, Да к этому ты объясните мое предложение. Хорошо. Понимаю. Прощайте. Поручаю вам судьбу мою. Будьте уверены, я все сделаю. Прощайте. Какая шуточка. Ведь это целый миллион в руку лезет. Миллион. Экосила. Форсировать или не форсировать? Вот вопрос. Пучина. неизведанная пучина. Банк. Теория вероятностей и только. Но какие здесь вероятности? Против меня папаша. Раз. Хоть и тупенек, да до фундаменту охотник. Нелькин два. Ну, это, что говорится, не швец, ни жнец, ни в и грец. Теперь за меня. Вот этот вот вечевой колокол. Раз. Лидочка, два. И... Да. Мой бычок, три. О, бычок, штука важная. Он произвел отличное моральное действие. Как два к трем.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 Ведь Давичий голуби пустил. Жена, говорит, нужна. Жена и черт знает, чего не насказал. Остряк, лихач, разудаль проклятая. А старика-то все-таки не шибешь Он, брат, на трех своих сидит. В четвертую уперся. Да вот я помогу. Так не вшибешь. Что ты нам с парадного крыльца Росаков показываешь? Мы вот на заднее заглянем. Нет ли там кляч каких? Городская птица. Вперед а зад то крашининный. Постой, постой, я тебя отсюда выкурю. У тебя грешки-то есть. Мне уж в клубе сказывали, что есть. То есть всю подноготную дознаю, да потом прямо к старику. Что вы, мол, суда и смотрите, себя-то поберегите? Владимир Дмитриевич, у нас, что ли, обедаешь? У вас, Петр Константинович. У вас. Я их знаю. Им куда и копейки платить не будут. Кондратий, слышишь? Так и напиши. Всех в изделия. Михаил Васильевич, да где же он? Я так и знал. Ты я то напиши. Я его в изделье упеку. Он чего смотрит. Брюха-то растит. Брюха на прибыль, а оброк на убыль. Порядок известный. Михаил Васильевич. Вот вам, сударыня, и московское житье. Что такое? А вот что. По головкову 7 тысяч недоимки. <смех> серебром. О, серебром. Что, уж совсем рехнулись? Шо, что же это у вас Иван Сидоров-то делает, а? А вот вы съездите к нему, да спросите, что ты, Иван Сидоров, делаешь? Михаил Васильевич, да где же он? А он уехал. А заспешил так, говорит Боюсь, опоздаю. Навик уехал? Да, навик. Его там все дожидаются. Рысаки, общество. У него пари какой-то. Но я его там найду. Мне с вами надо словечко сказать. Вы останьтесь. О, теперь останьтесь. Что он как пешка дался, то ступай, то не ездит. Мне до вас дело есть. Дело? Какое дело? Опять пустяки какие-нибудь. Ну вот увидите, наположить к шляпке. Я. Сейчас имела продолжительный разговор с Михаилом Васильевичем Кричинским. Да вы всякий день с ним имеете продолжительный разговор. Всего не перескажет. Ну вот и очень ошибаетесь. Я удивляюсь, что вы ничего не понимаете. Ни черта не понимаю. Однако человек ездит каждый день. Прекрасный человек. Светский. Знакомство обширное. Ну, он с ним и целуйся. Да, у, у вас, сударь, дочь. Я 20 лет знаю, что у меня дочь. Мне ближе знать, чем вам. И что и вы ничего не понимаете. Ничего не понимаю. О, Господи. Что такое? Уж не в ли какой? А разве Лида ему не невеста? Он же человек в летах. Разумеется, не молокосос. Лидочка за него не пойдет. Ну, не пойдет, так не отдадим. Ну, а если пойдет, что вы скажете? Кто, я? Да. Скажу я. Таранта! Что ж это Таранта? Бестолковщина, сударыня, вздор. Да не вздор, сударь, я, я у вас толком спрашиваю. А толком спрашиваете, так толком надо и подумать. А что ж тут думать? Ведь вы думаньем дочь замуж не отдадите. А что же, чертя голову первым встречным ее нацепить на шею? Надо знать, кто он такой. Какое у него состояние? Что ж у него пачпорт спрашивать? Не пачпорт, а знать надо. О, а вы не знаете. Ездит человек в дом зиму целый, а вы не знаете, кто он такой. Видимо, и сударь дела. Везде принят, в свете известен. Князья, да графа ему приятели. Какое состояние? Ну, он же вам сейчас говорил, что у него в Симбирске имение, да и, и бычка подарил. Какое имение? Имение имение Рози. Ну уж видно, что хорошее именье. Вот его нынче целое общество дожидается. А без именья хм, общество дожидаться не будет. Вы говорите, а не я. Ну, а что вы-то говорите? Какое у него имение? Да что вы, батюшка, ко мне-то пристали? Ну а что вы ко мне пристали? Ну не кричите, батюшка, я не глухая. Вы мне скажете... Петр Константинович, ну, ну, ну чего вам-то хочется? Богатство, что ли? Что у своего-то, что ли, мало? И что это, отец мой, за алчность какая? Все купите, и, и все мало. Лишь бы человек был хороший. А хороший ли он? Могу сказать, прекрасный человек. Прекрасный человек, а послушаешь, карты играет, по клубам шатается, должишки да, есть. Ну а может и есть? А у кого их нет? Кто в долгу, тот мне не взять. Право. Ну, ну так поищите. Что делать, и поищу. Ну и сами поищите. Сами поищу. А дочери в девках сидеть? Делать нечего сидеть. Не за козла же ее выдать. Ну Михал-то, Васильевич, козел, что, что ли? Не видите, матушка, дух. Что? Духу, духу возьмите. Да что суда я вам шу? Тихо, что ли, досталась? Говорить-то вам нечего. Ничего. Что-то. Ничего. Мне говорить нечего, так я вот что скажу. Вам он нравится, и Лидочки нравится, да мне не нравится. Так и не отдам. Вот. Давно бы так. <смех> вот оно и есть. Так по вашим капризам дочери несчастной быть. Отец. Да что же вы ей такое? Злодей, что ли? Кто злодей? Это я-то? Я-то? Да, вы. Нет уж вы. А мы. Нет вы. А мы. Нет Ты думаете, вы. Да что вы меня пальцем-то тычете? Тетенька! Нету! Нету моего тепенья! Делай, матушка, как хочешь! Что это? Что, папинка? Ничего, мой дружок! Мы тут так с теткой да говорили! Что, дружок? Какой дружок? Вы скажите дружку-то, что вы такое говорили! Настаживай, стих! Я сюда же не, не стих! не стихать нечего! Тетенька, милая тётенька, пожалуйста, прошу вас! Да что ты меня-то уговариваешь? Ведь я не дура! Ну, что ж вы, сударь, стали, спрашивайте, ведь он ответу ждет. Ну, вот я и спрошу. Скажи мне, Лида, ты пойдешь замуж против моей воли? Я, папенька, нет, нет, никогда. Вот видите, тетенька. Я, тетенька, в монастырь пойду. К бабушке, меня там лучше будет. Монастырь, да Господь с тобой. Да что ты? Ну вот погоди, мы подумаем. Ну не плачь, мы подумаем. Господи, да что же? Боже мой, Михаил Васильевич. Ну, Галр Константинович, век мы прогуляли. Что такое? Ничего, говорит, хочу подумать. А вы рассердились? Нет, ничего. Пётр Костеньевич, скажите, что это у вас? Позвольте с вами поговорить откровенно, ведь это лучше, я человек прямой. Дело объяснится просто, и никто из нас претензий не будет, Ведь это же ваш суд, ваши его. Да это ты мы промеж себя, у нас так разговор о другом. О другом? Не думаю и не вею. По-моему, в окольных дорогах проку нет, это не мое правило, я прямо действую. Вчера я сделал предложение вашей дочери, нынче я говорил с Анной Антонной, а теперь сам перед вами. Но ведь это так трудно, это такая трудность, что я попросил бы вас дать нам некоторое время пораздумать. Я полагал, что вы имели время раздумать. Да нет, мне Анна Антоновна только что сообщила. Я не об этом говорю. Я уже несколько месяцев езжу к вам в дом, и вы имели время раздумать? Да нет, я ничего не думал. Вина не моя, а ваша. Больно вам не думать, когда вы знаете, что без особенной цели благородный человек не ездит в дом и не компрометирует девушку. Да, конечно. Поэтому я буду просить вас не откладывать вашего решения. На днях мне непременно надо ехать, я об этом говорил, леди Петровне. Да как же это? Я право не знаю. Что вас затрудняет? Мое состояние? Да, и состояние. Да ведь это. вы его видите, я не в щели живу. Я поступаю иначе, а преданно вашей дочери не спрашиваю. Ну, что живет ее-то преданно? Она у меня одна. я у себя один. Да все это так, Михаил Васильевич. Но в этих делах нужна, так сказать, положительность. Скажу вам и положительность. Мне своего довольна, дочери вашей своего тоже довольны. Если два довольна, сложить вместе в итоге нужды не выйдет? Да нет, ну, разумеется, нет. Так вы богатство не ищете? Да нет, я богатство не ищу. С чего же? А, вы, может быть, слышали, что мои дела расстроены? Признаюсь вам, был такой разговор. Кто же из нас живучи в Москве не расстроен? Мы все расстроены. Ну, сами-то вы устроили свое состояние с тех пор, как здесь живете. Куда помилуйте, Это омут. Именно омут. Нашему брату-помещику одно зло это город. Великую вы правду сказали. Одно зло это Я город. Я из Москвы еду. Да неужели в деревню? Да, деревню. Да разве вы любите деревню? Эх, Петр Константинович, есть у вас верное средство, чтобы вокруг вас все полюбили деревню? Друг друга мы любим, горячо любим, так и деревню полюбим. Будем с вами, от вас ни шагу, хлопотать вместе и жить пополам. Папенька, милый папенька. Вы помните, что я Давич, говорил, седой старик со внуком, ведь это вы. Папенька, папенька, ведь это же вы. Нет, нет, позвольте, как же это, позвольте. Я и не думал. Ничего вы, Петр Константинович, больше не придумаете. Это, батюшка, судьба, воля божия. Может, и действительно... Воля Божья. Ну, благослови, Господи. Вот, Михаил Васильевич, вот вам и рука. Только вы смотрите, что вы сдержите слово о седом-то старике. Вот вам порука. Что? Верить? Дай ты, Господи. Анна Антон. Анна Антоновна, благословите нас и вы. Вот, он меня же не забыл. Дети мои, будьте счастливы. Ах, тетенька, милая тетенька, боже мой, как мое сердце бьет. Теперь ничего, это к добру. Ну ты, моя душенька, не будешь плакать, а? Ах, папенька. Ну, Петр Константинович, а какой мы скотный двор сделаем в Стрешневе? Увидите ведь я хлопоту. ой ой Эй, эй! Слушайте меня. Всю тирольскую заведем. Да на того она нежна очень. Нет, не нежна. Да права нежна. Что? Что это? Кто нежна? Скотина. Вот какую нанесло. Вот какую нелегкую нанесло. Поверить невозможно. Четвертый день уж и не топим. И покои холодные стоят. А что ж делать? Не топим.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 А уж как вышел из университета, тут и пошло, и пошло, как водоворот какой. Знакомство, графы, князья, дружество, попойки, картеж. И без него молодежь и дыхнуть не может. Теперь женский пол опять тоже. Какое количество их у него перебывало, вообразить не можно. По вкусу он им, что ли, пришелся? Ну, просто отбою нет. Это письма, записки, цидули всякие. А там и лично. И такая идет каша. И просят-то, и любят-то, и ревнуют, и злобствуют. Э, ведь была одна такая. Такая одна была, богатеющая. из себя могу сказать, красоточка. На коленях перед ним по часу стоит, бывало, ей-ей. И богатая руки целует, как раба какая. Власть имела. Власть. Просто власть. Сердешная. Денег. Я думаю, тело бы свое за него три раза прозакладывало. Ну нет, говорит, мне бабьих денег не надо. Я, говорит, этих денег не хочу. Сожмет кулак. Человек сильный. У меня, говорит, деньги будут. Я гулять хочу. И пойдет, и пойдет. Наведет садом целый. Кутит так, что страхи берут. До копейки все размечет. Совсем истерзалась и потухла. Слышно, за границей где-то и померла. Да, было, было, батюшки мои все было и быльем поросло а ведь теперь и сказать невозможно что такое Ха. именье в степи было Ему и звания нет, Райсаков спустили, серебро давно спустили, даже одежи хватили несколько Просто омут какой-то, омут Все взяла нелегкая Да, хорошие -то товарищи, то есть бойцы-то подстали. А вот навязался нам на шее этот Расплюев. Ну что от него толку? Как говорится, трем свиньям корму не раздаст. О. Ни свет, ни заря. А уж ты корми его. Колоды ему подбирай, как путному. Мне, говорит, братец, нельзя. Я в таком обществе играю. Фу, какое общество! Вчера отправился куда-то. Ухватил две колоды. Что есть лучшего подбора? А, а, может, и поработали, да, это Господи. Хихи, <меш> Пойти, впустить. пускать не хочешь что ли виноват иван антонович не дослышал ах ты жизнь что-то не в духе боже ты мой боже мой что же это такое а? отваришь мои, происшествит голова поверьте вот что, деньги, карты, судьба, счастье, злой, страшный бред, жизнь. А ведь было времечко, было, состоянится, съели проклятые, потребили все, нищ и убог. Ну что ж, Иван Антонович, была игра, что ли? Была игра. Ну уж могу сказать, что была игра. Ой, ой, ой, ой, боже, мой боже. О, боже да ты мой. Вы... Боже ты мой. Раньше что <свист> вышло. Фу! Вот что вышло. Ну что делать? Каюсь. Подменил колоду. Попался. <свист> <свист> ну, га-га, и пошло. Ну не удачь. И раз ударь, два ударь. Ну, удовольствуй себя, да и отстань. А это что это такое? Ведь да бесчувствие. <связывая> Вижу, я делаю плохо. Приятель, то разгорелись, понапирают. Я был и за шляпу. Ты семипядов знаешь? Что-то не припомню. Сколько противнейшая. я. Вот это кайрожен. <связывая> Ведь и не играл. Как потянется из-за стола, рукава заправил. Дайте, говорит, я его боксом кулачища. Во какой! Как резнет. Фу, -фу, -фу. Фу, -фу, -фу, -фу. Я, говорит, из него ядро и лучины нащиплю. Ну и нащипало. Иван Антонович, в карты, сударь, играть не лапти, плести. Вот и поучили. Какое же учение? Собаки-то нет, я такую трепку вынесла. Так это ж не учение. Просто дневной разбой. Ха -ха. Разбой. В чужой карман лезет, как же не резнуть. Всякое резнет. ж, какая я тебе скажу, силища. А -а -а. Бывал я в переделах. Но этокой трепки могу сказать, не, не ожидал. А -а -а. Бывал и сам сдачи дашь, и сам вкатишь рыло потому рыло есть весь перьвое. Но нет, вчера не то. Нет, не то. Хм. У него стало правило есть. Ведь не бьет собака на отмаш, а тычет кулачищем-то прямо в рожу. Но меня на этом не поймаешь. Я, брат, ученый. Я, брат, сам по 10 суток сидел рылом в угол без работы и хлеба насущного О, с какими фонарями. Так я это дело знаю. Ты опять продулся? Я продулся. Чего это вы взяли? Ну, я слышу, ты мне не финти, пустая голова. Чем же я пустая голова? За что вы меня каждодневно ругаете? Господи, что за жизнь такая? Эх ты, простоплёт, колесо стоит Мели воду ты мели, помолу не будет. Стоишь ли ты хлеба? Нахарчит себе выработал ли, а, осел. Ведь я не из я тебя держу. Ведь я не член боготворительных обществ. Так за мой хлеб мне надо деньги. Их и подавай, черт возьми, понял? Ну что уткнул нос-то в землю? Говори, где был вчера? Да я вот вот тут. Денег принес? Нет, не принес. Ну так подай, что взял на медни, на игру. Лишен. Всего лишен. Как лишен? Отняли. Все отняли. Ух, чербан. Вижу, и деньги взяли, и поколотили. Тряхнул бы тебя так, чтобы каблуки-то вылетели. А не спокойся, Михаил Васильевич, их уж нет, вылетели. Хм, уж тряхнули, довольно будет. А уж какая, я вам скажу, силища, Михаил Васильевич. -o -o -o! Я, говорит, его боксом. Это, по боксу. позвольте, однако, спросить, что это такое бокс? Тебе бы знать надо. А вот это, это-то и есть, Иван Антонович, бокс. английская изобретение. Так это бокс? английский изобретение? О, боже мой, скажите, а? Англичанец, англичанец, образованный ты народ. Просвещенные мореплаватели. Надо мне достать денег непременно, во что бы то ни стало. Надо денег и денег. А не здание а денег нет, и достать их негде. Но не ожидал. Англичане, образованный народ, мореплаватели, а? Как ты говоришь? Образованный-то народ, англичане-то, а? Да ты совсем ушум потерял. Ему о говорят, а он черт знает, что мерит. Слушай. Я весь тут, весь по горло. Денег, просто денег. Ступай достань, во что ни стало. Все будущее, вся жизнь, все, все зависит от каких-нибудь трех тысяч рублей серебром. Ступай принеси. Слышишь? Душу заложи. Да что душу? Украть принеси. Ступай к Беку, к шпренгелю, к старому ко всем ростовщикам. Давай проценты какие хочешь. Ну, сто тысяч положи, а привези мне деньги. А ты смотри, ты не являешься с пустыми руками. Я тебе как курицу задушу, чтобы были. Дело вот в чем. Я женюсь на Муромской. Богатая невеста, знаешь? Вчера дано слово, и через 10 дней свадьба. Михайлович, что вы говорите? У меня в руках 1500 душ. И ведь это полтора миллиона. и 200 тысяч чистейшего капитала. Ведь на эту сумму можно выиграть 2 миллиона. И выиграю, выиграю наверняка. Составлю себе дьявольское состояние. И кончено. Покой, Том, дура, жена и тихая почтенная старость. Тебе дам 200 тысяч. Состояние на целый век, привольная жизнь, обеды, подсчет, знакомство, все. 200 тысяч обеды. Только для этого надо денег. Надо дотянуть нашу канитель 10 каких-нибудь дней. Без трех тысяч я завтра банкрут, щебнев, галит, подадут к взысканию, расскажут в клубе, выставят на доску и все кончено. Понял ли? Понял ли, до какой петли, до какой жажды мне нужны деньги? Выручай. Михаил Васильевич, батюшка, от одних слов ваших все мои косточки заговорили. Иду! Иду! О, боже! Божем! Ну, я думаю, он это дело обделает. Он на этот такилову обрыщет весь город. Эти христопродавцы меня знают? Неужели не найдет, а? Боже, как бывают иногда нужные деньги? Какие бывают иногда минуты жизни, что решительно все понимаешь? А Коли их нет, коли расплюек не принесет ни копейки, а? коли этот сытый мильон сорвется у меня с уды от какой-нибудь плевой суммы в три рублей, когда все сделано, и спечено, поджарено, только в рот клади. Ведь сердце ноет. Скверно то, что в последнее время связался я с такой шушерой, от которой кроме мерзости и неприятности ничего не будет. Порядочные люди, эти чопорные бары, стали от меня отчаливать. Видно, запахло. Пора кончить. Или переменить декорации. Верим мы под час примете В нашем деду грех И вот как нарочно подвертывается Эта благословенная семейка Муромских Глупый турвальца завязывает Самое пошлейшее велокийство а, Дело ведено лих. Вчера дано слово и через 10 дней я женат Делаю, что называется, отличную партию У меня дом, положение в свете Друзей и поклонников куча А, да что и говорить игра такая Игра. ведь с двумя стами тысяч можно выиграть гору золота. Можно? А, должно! Просто начисто обобрать всю эту сытую братью. Эй, рыбак, закинь сети, Есть надежда на успех. Однако к этому старому дураку я в дом не перееду. Нет, спасибо. Лидочка, у меня надо будет прибрать покрепче в руки. Заразь, как говорится, хорошую дрессировку. Смять комок, чтобы писку не было. А то ищите писки. Ну, да кажется, это будет и нетрудно. Ведь эта Лидочка, это черт знает, что такое. Какая-то пареная репа. Нуль какой-то. А самому махнуть в Петербург. Вот там так игра. А здесь что, так мелюзга, дребедень? Михаил Васильевич, Купец Щебнев. Прикажете просить? Вот она. Действительность-то. Mm, Дуралей. Он сказал что дома нет. Нельзя, Михаил Васильевич, ведь этот народ не такой. Он ведь спокойно 8 часов высидит передние. Ему ведь все равно. Ну, проси. Здравствуйте, Тимофей Тихонир. Наше почтение, Михаил Сильвич. Все ли в добром? Да что-то не так здоровится. Маленько простудились. Должно быть. По вчерашней игре с вами счетец есть. Прикажите получить. Ведь я вам вчера сказал, что доставлю к вам лично. Да, это точно так, Михаил Сильевич. Только право нам деньги нужны. Так сделайте одолжение, прикажите получить. Право, по говорю, теперь у меня денег нет. Я ожидаю денег с минуты на минуту и доставлю к вам немедленно, будьте покоены. Ну, что в клубе делается? Ничего-с. Кто вчера после меня играл? Да все те же. Так как же, Михаил Васильевич? Что вы сделаете одолжение? Однако странный вы человек, Тимофей Тихонирыч. Ну, судите сами, могу я разве вам отдать, если у меня денег-то нет? Ну, просто нет. Кулаков, что ли, из стола вышибить? Так, Нет, как вам угодно, как вам угодно. Так вы не обидитесь, Михаил Семенович, если мы нынче того по клубу занесем в книжечку. Как в книжечку? То есть в книгу запишите? Да. Так где-то дело обыкновенное. Как обыкновенное? Это значит человека сранить, убить на месте, хотя в этом нынче будет знать весь клуб, а завтра весь город. Да конечно я это дело обыкновенное. Обыкновенное для вас. Да необыкновенное для меня. Я всю жизнь свою расплачивался честно и аккуратно. И на вас. Именно на вас, милостивый государь, я ждал по три месяца деньги, помните? Это точно так, Михаил Сельч. Мы вам всегда благодарны. А теперь уж вы не беспокоите себя. Сделайте одолжение, прикажите получить. А то что ж делать, необходимость? Да какая же необходимость. Позвольте, разве вы теряете право записать меня в книгу завтра и послезавтра? Ведь вы его не теряете. Да это точно такс. Так зачем же нынче? Да так уж порядок требуется. Получения нет, но мы в книжечку. Да что вы в сам? Разве вам в платежи отказывают? Я прошу вас из чести подождать 2 три дня, ведь я же ждал на вас деньги три месяца. Это истинно. Это точно так, Михаил Сильевич. А уж теперь, правда, Михаил Сильевич, прикажите лучше сделать расчетец. Ей-ей нужда. Да камень вы это ведь, черт возьми. Или вы народ, что пришли сюда, дурака разыгрывать, что я не могу вдолбить вам голову, что теперь в свою минуту у меня денег нет и отдать их не могу, не имею никакой возможности, поняли? Ну что же, Михаил Васильевич, горячиться, извольте. Это дело обыкновенное, как вам угодно. Наше почтение. Однако, я нынче вечером, едучи в клуб, заверну к вам по дороге. А вы уже сделайте одолжение. Прикажите приготовить. Что приготовить? То есть, опять насчет денег. Наше почтение. Стойте! Стойте! делать нельзя, ведь я сел с вами играть как с порядочным человеком. А порядочный человек, сударь, без нужды не душит другого, без крайности привном другого не приваривает. За что же вы меня душите? Что я вам сделал? Ну скажите, что я вам сделал? Как вам угодно, Михаил? Ну, если бы вы были тоже без денег, как и я, ну, конечно, иное дело. А ведь вы же капиталист. Ведь у вас деньги-то лежат в ломбарде. Вам они сейчас не нужны. Ведь он ничего не сделал. Я сам их ждал на вас, тогда как вы на них проценты брали. Помилуйте, что вы. Ну ты не в том дело. За что же меня так безжалостно жмете, долбнй по голове приканчиваете? За что? Что я вам сделал? Наше почтение, Михаил Сильвич. Запишет. Как пить да, запишет. Влепит своим хамским почерком имя мое в книгу. И как гром какой развозится по Москве вести. И кончено, все кончено. Свадьба пошла на фуфу, -фу. От этого проклятого миллиона остается дым какой-то, чат, похмелье и злость. Да, злость. Ну, признаюсь, не посоветовал бы я. А, здоры, пустяки. пришлось бы от мне... С кульком за плечами Улепетнуть за заставу В предупреждении вот этого Побродяга а? Тяжело Тяжело, душно Все Все зависит от расплюева а? Сосчитать, что тут надо Тому полторы, но а теперь этому тысячу. А теперь тому волку непременно тысячу. Не сытую-то глотку заткнуть, а то ведь ревет. Горл-то вон, вон какой. Ну, мелочных пятьсот. Ну, шестьсот. Просто никаких денег не хватит. Михаил Васильевич, извозчик пришел, он там, сударь, просит денег. Шею. Слушаюсь. То есть, вот как. Три тысячи серебром повернуть некуда, как капля в мой. А свадьбу-то? Свадьбу! Да на что же я свадьбу-то сделаю? Ведь тут расходы, неизбежные расходы. Всякому дураку подарки давай, всякий скот на водку просит. Тут эти букеты, конфеты, дичь всякой, какие-то бессмысленные корзинки, дуль безмерные, все деньги, все деньги, деньги. Брачка пришла, денег просит. Шею. Слушаюсь. Михаил Васильевич, у вам дровяника еще часа два стоит. Да ты что, с ума сошел, что ли? Дело не знаешь. Что ты лезешь ко мне с пустяками? Ну, воля ваша. Просто никаких даже средств нет. Я уж всячески. Ну! Ну! ну за И знал. Позвольте, за залог ты был. тебе! Николай, ты не заложил. А тебе! тебе, разбой! тебе, А А достать мне денег! А Он говорит, нет денег? В каждом доме есть деньги, непременно есть, надо только знать, где они, где лежат, где лежат. Вон она. Я в 24 часа по две трёпки. Ветятка жить нельзя. Ветятка. Всякая собака за со два двора бежит. Вот теперь пудель. Верная собака. И тот сбежит. Ну, положим, та была бокс. Английская. А эта ж какая? Да? Это, кажется, уж самодельщина. А, а. Куда махнула? Горячий какой. Налетел. Что тут делать? Что тут делать? Первое, не дерись! Боже мой! Родятся люди в счастье, в довольстве, во всех приятностях жизни. И живут себе, могу сказать, пиршествуют. Но народится же вот такой барабан. И колотят его с ранней зареи и до позднего вечера. Вот как видите. Но я худенький, тоненький, хиленький. Ведь не жить бы. Ей-ей не жить. Вот как скажу, от вчерашней третки, полагаю, не жить. От докучаевской истории не жить. Ну, от попойки третьего года в Курске. То есть ни не -ни, ни ни ни под каким видом. И вот, не вредил, жив, и так скажу, ну дайте только Да задать, что называется, Храповицкого, то есть как стрёпаный. А денег-то, брат, нет, и тут нет, да нет уж, нет, одерешься. что взял, ну что он роется? Что он роет в старом хламе? Денег ищет. Голубчик, я знаю, что там, там ничего нет. Старые заёмные письма, неплоченные счёты. Вот, сразу и ухватил, она а грош стоит. Ба! Эврика! Ого, дурь понес. Видно, жутко. Нужда не свой брат. Эврика, Эврика! Родитель, то он спятил. Ей-ей спятил. Эврика, значит, по-гречески нашел. По-гречески? Покончилось наше земное странствие. Голубчик, свезут тебя, друга милого, в Преображенскую и посадят тебя, раба Божия, на Цепуру. И покончилось наше земное странствие. Плоховато-плоховато. Однако не качнул он меня с безумных-то глаз. Видишь мне, судьба какая? Уберусь-ка я от него по добру, по здорову. Да и голос стало. Деденьки, мои, деденьки, мои, деденькие. Так ли? Верно ли? Не ошибаюсь ли? Посмотри, брат, какие колено строит. Так, так и так. Брат, брат, нашел! Решительно нашел! Важно. Какого коленца? Ведь это что? Я тебе говорю, рехнулся до фундаменту рехнулся. Батюшка Михаил Васильевич, что это вы? А? Вы кушите стакан воды? Что с вами, батюшка? Или колонию извольте? Да что вы, батюшка! Не в этих пределах бывали! Выберемся отсюда! Слово скажите, на себя вынесу! Что ты, Федо? Что ты? Я ничего! Ой, батюшка! Эй, Расплюев! Ступай сейчас, знаешь, к этому, как его? Ну, вот тут, на Петровке, э, к Фомину. И закажи сейчас букет бальный, самый лучший, чтобы весь был из белых камерей. Понимаешь, чтобы одни только белые были. Ступай и привези сюда минуту. Что я тебе говорю-то, Федор, а? а? Копейки сущие нет, он, голубчик. Целковых пятьдесят букет ломит, а? Ох, ох, ох, батюшки мои, батюшки. Что делать нам, Федорушка? Что нам с сиротинком делать? Ну что, ты еще здесь? У тебя, может быть, уши заложило? Я ототкнул. Слышал ли? Слышал ли, что приказано? Помилуйте, Михаил Васильевич, какие же деньги Копейки сущи нет. Помилуйте, что вы? На что я вам куплю букет? Ступайте, вам, Антон, ступайте. Слышите, барьер приказ. Я куплю где деньги, копейки сущи да нет. Ступайте, вам. Вот тебе деньги. Чтоб через полчаса был у меня вот здесь, на столе. Слышал? Но. Теперь, теперь, да, теперь надо мне написать письмо к Лидочке, чтобы было готово. Время дорого. За дело. Врет Иван Антонович. Не рехнулся барин. соколом сидит барин, а не рехнулся